называется агрегаторы уже существуют на рынке например док, -док или их несколько на рынке их все знают клиники многие с ними работают где действительно оплата происходит услуг агентства по факту поступления пациентов клинику мы буквально вчера обсуждали с нашими маркетологами новый проект где мы можем также приводить вот этих новых пациентов привлекать их для клиники это будет оплата за каждого конкретного пациента. Но будем обкатывать это в регионах. Начиная с региона одного из вот сейчас подберем самый подходящий. Но здесь у нас палка о двух концах, потому что я всегда говорю и начинаю с, вот с клиники общаться по маркетингу с того, что давайте посмотрим, что у вас сейчас в клинике, а, насколько у вас а, есть возможность этих пациентов сделать повторными и постоянными посетителями этой клиники, насколько ваши администраторы хорошо работают. Я вам, как маркетолог, могу добиться любыми способами, а, способами маркетинга, а, звонка в клинику от потенциального пациента а дальше не каждая клиника может их сконвертировать в пациента который будет постоянно посещать в клинику поэтому здесь надо начинать как раз с административного звена то есть администраторы должны максимально каждого пациента записать на прием хотя бы первый дальше работа врача и сервиса во всей команде клиники для того чтобы этого пациента оставить в клинике чтобы он к вам вновь обращался по любым вопросам если эта система клинике выстроена, вот эта лидогенерация, вот этот агрегатор, он будет хорошо работать. И э, мы, наверное, в ближайший год предложим тоже такую систему для клиники. Единственное, что она будет, конечно, включать некоторые маркетинговый или коммерческий аудит, потому что, как я еще раз сказала, если система бизнес-процесса, сервис в клинике не налажены. Нет никакого смысла тратить деньги даже на вот эти входящие звонки, которые в дальнейшем не оставят этого пациента в клинике.